<связать> Игорь ИгорьМерлин.com представляет Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Поставьте, пожалуйста, десяточки, если вы меня видите и слышите. Ага. Так. Я понял, понял. Не было звука. Я сейчас звук сделал, все нормально. Так вот, дорогие друзья, Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Сегодня у нас вебинар, в котором я отвечаю на ваши вопросы. И вопросы эти вы мне прислали в ответ на заполнение анкеты. То есть вы заполнили анкетки, более 800 анкет было заполнено. И пришло почему-то не так много, более где-то порядка 20 вопросов. Но ну, значит, тем, кому надо было, вопросы задали тем, тем, кому не надо было, вопросы не задавали. Вот, и поэтому мы сделаем с вами сегодня таким образом. Я отвечу на вопросы, те, которые у меня уже заготовлены. Ну, в смысле, э, те, которые вы писали, там мне, э, мне, мне наша команда прислала часть вопросов, часть вопросов я сам посмотрел. Вот, они у меня выписаны, я их еще не все видел. Вот. и э, я отвечу на эти вопросы, и потом вы можете, конечно, в чате добавлять и писать вопросы, на них я отвечу после. Значит, какой сегодня у нас режим работы? Режим работы будет такой. Где-то я рассчитываю на полтора часа. Порядка полутора часов. вот. И потом, значит, мы с вами расстанемся встречать Новый год. Вот. Ну, я вам скажу так, что я буду проводить периодические занятия и в новогодние каникулы, так называемые. Буду в прямые эфиры делать. Ну, так... А что еще делать в новогодние каникулы? Вот как непрямые эфиры. Вот. Итак, друзья, значит, давайте начнем с того, что... Да, отлично, отлично. Давайте пропишем с того, начнем мы момента, все-таки, как ваше новогоднее настроение. Поставьте, пожалуйста, по 10 шкале... А как ваше новогоднее настроение? 10 это хорошее. Ну, Новый год, новое счастье, там все дела, понимаете, да? Может быть, у кого-то несколько счастий сразу, у кого-то, может быть, несколько новых годов, да? Вот у меня тут на стене висит тайский календарь, и там что-то, сейчас отсюда не вижу, 2000 какой-то там, нет, 4000 у них, 4000 какой-то год не помню, какой номер, нормально, то есть у них свой календарь. И в, в Таиланде, например, Новый год, он отмечается в мае, да, Сон Крам, праздник. Ну, я просто долго жил в Таиланде, почти три года, поэтому мне так часто вспоминаю. Вот, хорошо, ну, видите, у кого-то восьмерки, девятки, пятерки, десятки, все классно, да, с Новым годом. Да, ну хорошо. Дело в том, что каждый из нас, он кузнец своего счастья, кузнец своего настроения. Если вы не куете свое счастье, значит вы куете счастье для кого-то другого. Нормально? Хорошо, ладно. Ну, давайте тогда вот сразу я приступлю к ответам на вопросы. Ответы на вопросы так достану вопросы. Так, что мне пишут? Ага, не было звука. Да, все, уже делали. Так, итак, ответы на вопросы. Я буду... У меня некоторые вопросы есть длинно. Я буду про, ну, читать, как, как вы там написали. Напис, есть некоторые вопросы, которые коротко, короткие. Вот. Итак, начинаем. Начинаем по очереди. Так, Игорь довов Меня зовут Елена. живу в России, в Алтайском крае, в Бийске, город Бийск. Вопрос, поменяется ли моя личная жизнь в 2020 году в лучшую сторону, или все останется по-прежнему без изменений? Заранее благодарю. О, хороший вопрос. Ну, вы знаете, многие пишут мне вопросы, задают на то, что вот, а что у меня будет? А, вот Мерлин такой, да, оракул, такой, значит, шаман будет гадать, что на кофейной гуще, как там, что. друзья зависит много от того, чего вы хотите на самом деле. Понимаете? Значит, здесь я, давайте сразу расскажу вам притча, моя любимая притча. Значит, на восточном базаре жил мудрец. Ну, не на базаре жил, а там постоянно тусовался мудрец. Значит, он ходил, его все уважали. И один из продавцов... Решил, значит, этого мудреца, значит, как-то вот пригнуть. Ну, усомнился, что он мудрец. И э, он решил сделать следующее. Взял в руки маленькую птичку. Вот у меня тут такая с клювом есть кольцо. вороны, кольцо. Ворон. Взял в руки маленькую птичку. И э, говорит, я спрошу у мудреца, прошу мудреца, что у меня в руках, мертвое или живое. Если он скажет живое, я нажму, птичка умрет, и я скажу, ну вот оно мертвое. Если он скажет мертвое, я открою руку, птичка улетит, оно будет живое. То есть мудрец не угадает никак. И значит собрал он народ, значит этот мудрец пришел, и он говорит, вот что, что у меня в руке, живое или мертвое. Мудрец посмотрел на него и сказал, у тебя в руках то, что ты с этим сделаешь. Понимаете, о чем, дорогие друзья? Вот меня спрашивают, тут таких несколько есть вопросов, когда от меня там хотят что-то очень много всего. Но, да, загадать что-нибудь, угадать. вот. И там дальше будет вопрос тоже, прям следующий вопрос тоже из этой темы. Так вот, дорогие друзья, с вами в жизни будет то, что вы захотите с этим сделать. И какой бы мудрец вам что ни говорил, а, а, как говорится, у Бога только две руки, это ваши руки. Он не может своими руками за вас что-то сделать. Он может вам помочь, создать ситуации, но он не может за вас сделать. Он не может за вас взять чашку, не может за вас попить, поесть, да заработать денег. Он не может проявлять а, любовь к вашим близким так, как это можете вы. Потому что у него нет рук, кроме ваших. Нормально? Понятно, да? То есть, мораль всей басни такова, что когда вы что-то хотите узнать, вот, или спрашивают часто про предназначение Мерлин, а какое мое предназначение, там, и так далее, вот, вы понимаете, что это означает? Это означает, что человек, который спрашивает, хочет уйти от ответственности, просто взять, уйти от ответственности и просто переложить ответственность на кого-то другого. А если не получится, сказать, что это Мерлин, козел такой, козел неприятный, вонючий, нагадал мне, оно не сбылось. Я лежал на диване, а деньги ко мне не упали с неба, как он обещал. Понимаете, о чем речь? Вот. Так что вы всегда думаете, а где ответственность за вашу жизнь, кому она нужна. Только вам, вам больше всего нужна ответственность за вашу жизнь. И вот следующий вопрос я просто уже читал. Так, здравствуйте, у меня такой вопрос, я Лариса, 66-го года, сама с Украины, приехала в Турцию, чтобы немного заработать, я уже тут 5 лет, у меня тут заработок идет просто от получки до получки впритык, вид на жительство у меня до 17 апреля, стоит ли мне продлевать вид на жительство или стоит уехать домой и там работать, пока у меня мысль заняться удаленной работой хотя бы, хочу попробовать... В удаленке интернет рекламщиком то есть по продвижению рекламы в Яндексе. Стоит ли учиться или ничего не получится? В каком направлении мне пойти? Или оставаться в Турции и, продвигать, э, и продвигаться рекламщиком, или уехать на Украину и, и там работать? Спасибо за внимание. Понимаете, да? То есть вопрос о чем? Что я должен за нее решить? Оставаться ей в Турции, ехать ли ей обратно в Нэньку? Украину, работать рекламщиком или продолжать там собирать, что они там собирают в Турции, что они там делают. Понимаете, да? Вот я тут всегда вспоминаю, вспоминаю случаи своей жизни. У меня богатый клинический опыт. Вот когда я сейчас этот случай рассказываю, но вам тоже расскажу. Когда да, дама пришла ко мне на консультацию и говорит, Мерлин, вот не знаю, вот у меня есть два кандидата, вот за кого мне замуж выйти, за первого или за второго? Вот. И я говорю, ну, а в чем? В чем? Ну, говорит, первый там такой-то, такой-то, а вот второй такой-то, такой-то. И тогда я говорю, не за кого. Она говорит, почему? Ну, как почему? Потому что если бы ты, действительно, хотела выйти замуж, ты бы вышла за первого, потому что второй бы тебе был не нужен, если бы ты, действительно, относилась к этому человеку так, что ты, действительно, хочешь связаться с ним жизнь. А если у тебя второй, значит, появится и третий. А зачем тебе второй, когда ты будешь смотреть на первого? Понимаете, да? То есть, все, все время, когда есть выбор, как у той мартышки, мартышка мечется туда-сюда, и говорят, мартышка, что ты мечешься? Она говорит, ну вот сказали, налево красивые, направо умные, и я не знаю, куда мне податься. Вот. Либо другой случай тоже был. Тоже девушка приходит, но у нее был один кандидат. Она говорит, выходить ли мне замуж? У меня просто много-много всяких консультаций. Вот. Я говорю, ну если ты спрашиваешь, значит не выходить. Она говорит, ну это достойный кандидат. Это такой парень, я его люблю, он меня любит. Мы там с ним ля-ля, Я говорю, тогда выходить. Она говорит, ну если я выйду замуж, а вдруг э, что-то не так пойдет, и А вдруг кто-то лучше встретится. Я говорю, тогда не выходить. Она говорит, как не выходить? А если я не выйду замуж, я так старой дурой и останусь, умру. Я говорю, тогда выходить. понимаете, то есть вот эти вот э, туда-сюда, э, вот эти качели, они почему происходят? Потому что нет, нет правильного понимания, чего я хочу на самом деле. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, где взять это понимание, чего я хочу на самом деле? Да, о, хорошо, хорошо вспомнил. Кстати, у меня стартует в январе мастер-группа, и там мы как раз разберем вот это понимание, чего я хочу на самом деле. Про мастер-группу я вам потом в конце расскажу, для тех, кто захочет это услышать. Вот. Как раз там мы разбираем, чего я хочу, почему вот так, как быстро принимать решения, то есть вот эти все вещи. А, вот Понятно, да? То есть, когда вы сомневаетесь, ваши сомнения, они забирают у вас энергию. Да. Умные в одну сторону, красивые в другую. И туда, и сюда. По морям, по воллам нынче, здесь, завтра, там, вот это вот все дело, оно все отвлекает, забирает энергию, и в результате результата нет. В результате результата нет. То есть, пока вы бегаете, мечетесь в одну сторону, мечетесь в другую сторону, а вот то, что вам по-настоящему надо, вы просто это не видите. Часто очень бывает так, что люди вот что-то делают, какие-то мелочи. Вот знаете, знаете же, дела бывают неотложные, а бывают важные. Правильно? И часто э, люди какие-то э, какие неотложные дела делают, что-то суетятся, а на самом деле важные дела простаивают, и жизнь проходит мимо. И потом, когда пройдет уже столько лет, э, э, люди многие там за полтинник начинают думать, а чужие начинают я начинаю чесать себе нос, чесать репу, что ж такое, как же я жил, почему так получилось, что я в такой заднице, мне уже там 55 лет, а я все вот ни туды, ни сюды. Понимаете, о чем я говорю, дорогие друзья? Понимаете? Вот. Хорошо, понятно, да? То есть, когда говорят, что вот расскажи мне то, расскажи мне это, то есть, это означает, что вопрошающий хочет переложить ответственность на кого-то. То есть, не сам брать на себя ответственность, если вы думаете, вот она думает, говорит, хочу быть рекламщиком, ну, начинайте, учитесь. А учиться или нет? Ну, не учись, тогда не будешь. Понимаете? То, то, то есть, вот эти вот умные и красивые, оно вот всегда вот так туды, тудым, тудым, сюдым, тудой, сюдой, как говорят в Одессе. Тудой и сюдой. Тудой, сюдой. Вот. Понятно, да? Вот, идем, идем дальше. Значит, Алина из Праги пишет, расскажите что-нибудь интересненькое про карму. Но ну, опять-таки, друзья, ну, вопрос в чем интересненькое про карму. Я могу про карму рассказывать много, долго. Я провел сотни тренингов, сотни консультаций про карму. Конечно, я могу интересненького рассказать много. И поэтому вот еще обращу, обращаю ваше внимание на то, что очень многие люди... Просто не умеют задавать вопросы, не, не могут понять, как вопрос воспринимает ваш визави, то есть которому вы задаете вопрос. Расскажи что-нибудь интересненькое про карму. То есть здесь нет вопроса никакого. Расскажи что-нибудь, вот дай мне денег и побольше. Да, ну как? Хочу что-нибудь хорошее, да, чтобы не было ничего плохого. Ну то есть разговор ни о чем. Что-нибудь интересненькое про карму. Друзья, пожалуйста, если вы задаете вопросы, то задавайте вопрос, чтобы он был конкретный, чтобы было конкретно понятно, чего вы хотите в данный момент, чем вы конкретно интересуетесь. Да. Так, мы, мы тогда... Сейчас я загляну в чат. Загляну в чат, дорогие мои. Дорогие мои детишечки. Вот, здорово, про сомнение забранную энергию. Так, Татьяна, Мерлин, это про меня. Куда же бежать, направо или налево? Налево надо всегда, Татьяна Кузнецова. Таня, привет, коллега. Вот, налево это всегда. Расскажу анекдот. Расскажу анекдот, значит... Значит, одна женщина, ну, дамочка уезжает в командировку, а у нее соседка, которая живет в доме напротив. И вот она просит эту соседку, подружку, говорит, слушай, я уеду, а ты последи за моим мужем. Вот как стемнеет, если он пойдет налево, если он выйдет из подъезда, пойдет налево, то он, значит, пойдет на работу. А если он выйдет... А если он повернет направо, то значит он пойдет налево. Понятно, да? А если он повернет направо, то пойдет налево. У меня даже в мастер-группе так называется один модуль. Если повернешь направо или как-то там так, ну тоже про любовь, про секс. Хорошо. Понятно, да? Вот, Татьяна, окей, посижу пока, а потом свистну налево, свой вебинар надо вести. Обожаю тебя, Мэрилин. Спасибо, Татьяна. Вот. Итак, друзья, мы с вами продолжаем. Следующий вопрос. Спрашивается вопрос. Так, где, где вопрос? Угу. Так, значит, как-то вы рассказывали много про разные сексуальные энергии. Ну, было такое. А каким боком здесь денежная энергия? Или это совсем разные вещи? Спасибо, Екатерина Ставрополь. Ставропольский край, наверное. Или как она. Вот. Значит, вот про энергии. Это моя тоже любимая тема. Про энергии. Что такое вообще энергия? Энергия, она не может быть, вот некоторые говорят, отрицательная энергия, положительная энергия. Вот, я считаю, и меня учил мой учитель, что нет, нет ни отрицательной, ни положительной энергии. Сейчас вам покажу на примере. Вот смотрите, вот есть батарейка, да, батарейка такая, вот, у нее есть плюсик, а есть минусик. И, и что, в батарейке вот эта вот положительная энергия, это отрицательная? Нет, это просто полюса, понимаете. То есть люди, когда энергия постоянная, да, тут плюсик, тут минусик. Это означает, что просто электроны с одной стороны, да, а протоны с другой стороны. Вот. Но не будем углубляться в протоны и электроны. Скажу следующее, что энергии не бывает отрицательной. Энергия, как, как то, что я вам сегодня говорил, это... Это то, что вы с этим сделаете. Например, электроэнергию можно использовать для того, чтобы обогревать помещение. А можно использовать для того, чтобы там, человека убить на электрическом стуле. Понимаете, это все. Какая она? Это плохая энергия, что ли, если ну, на электрическом стуле используется? Или хорошая, если вы обогреваете помещение? Это так же, как и, например, нож. Да, вот есть нож, есть нож. его можно использовать во благо, то есть можно что-то сделать, что-то что там отремонтировать, там. А, вот. а можно кого-то лишить жизни. И что это, он плохой что ли нож? Нет, он неплохой, не хороший. Это, это только то, что вы с этим сделаете, понимаете. Да, вот сегодня как-то заметили, красной линией у нас идет, что мы с этим делаем. Или вот там пилка для ногтей. Можно маникюр, значит, подправить себе ногти. Вы пока подождите, я сейчас попробую. А, извините. Вот. А можно кому-то глаз выколоть. Знаете как? То есть, вот что это? Плохо это или хорошо? Ну, любой предмет. Я... Вы не смотрите, что я так все эти предметы разбираю на... На, на, на применение как бы испортить кому-то жизнь, вот просто привожу примеры, чтобы вы знали. Итак, значит, что каким боком денежная энергия и сексуальная энергия? Ну, смотрите, наверняка вы замечали, что люди, которые сексуальные, харизматичные, ну, давайте так, возьмем каких-нибудь актеров, актрис, там, э, ну, вот этих всех певцов, певиц, возьмем, что, как правило, такие люди, они, ну, как, как вам сказать, а, они больше зарабатывают денег. Но если человек известный, как правило, ему больше платят. Да? Почему? А потому что есть некая энергия. И вот эта некая энергия, вот женщины знают, вот выходит там, да, какой-нибудь там, ну, не знаю, певец петь на сцену, вот, они прям вау, все там готовы, там все, как бы много на что, чтобы познакомиться с этим человеком поближе. Говоря простым языком. Понимаете, да? То есть и, вот эта энергия, она является, как правило, как правило, является она ну, ведущего человека. Если вы заметили, что миллионеров. И тех людей, которые с деньгами, как правило, ну нет таких вялых, которые неэнергичные. Ну, он такой вялый, ну, конечно, если по наследству досталось ему там 10 миллионов долларов, вот, он спит, сидит там, курит под пальмой, да отдыхает, вот, это одно. Но когда человек сам зарабатывает деньги, то есть, если у человека нет энергии, вот, а на многое, скажем так, толкает сексуальная энергия, ну, женщины, что, чтобы быть красивей, когда женщина такая вся вот там возбужденная, она вызывает интерес у противоположного пола, да, и у мужчин то же самое, когда он видит женщину, ему хочется там, ух, быть там, ух, ух, ух, все равно энергия так, Ну, э, я, конечно, объясняю это очень про, просто, на бытовом таком уровне, совсем, значит, э, совсем, может быть, и неправильно, и, и, и не по-европейски, вот, но э, зато понятно, понимаете, да, что вот эта ух, энергия, хочется... Да, э, дамы, когда увидели красивого мужчину, хочется там как-то красивее повернуться, там что вот, чтобы он что-то заметил или наоборот что-то не заметил. да. Вот. И мужчина тоже хочет там это, как-то вот быть тоже заметным. Понятно, да? То есть вот это оно как влияет на деньги? Это дает, что ли, моушен такой такой импульс движения, такой импульс действия. То есть что-то делать, делать, делать. Помните, как там мужчина, там, что женщина увидел, что сделать? Там цветы подарить там или там мороженое купить, или там пригласить в кино, или, ну понимаете, да? То есть вот что-то такое сделать. То есть вот эта энергия, она толкает на действия какие-то. Конечно, у него там где-то внутри червячок такой есть, что вот если он ее сводит в кино... А если потом они пойдут к нему домой, а если потом они там выпьют вина, а если потом... Ну, то есть, понимаете, да? То есть, вот это уже как бы способность ставить цели, выстраивать планы. Нормально? Вот. Ну, и женщины. Да нет, я не такая, но не здесь же, да? Знаете как? Ну, всякое бывает. Вот. Понятно, да, что, в принципе, я вам рассказал, как связана сексуальная энергия с денежной. Как правило, денежной энергии больше у того человека, а у кого больше сексуальной. Да. А некоторые скажут, да, у меня много сексуальной энергии, но я ее не показываю. Но если вы ее не показываете, значит, его, ее никто не видит, эту энергию. Сидит девица в темнице, а коса на улице. Да, про морковку. Загадка, то есть не видно кто, покажите, предъявите вот это прям лицом, почему-то, его, да, когда вы там себе макияж наводите и прочее, то вы для чего-то это делаете, для того, чтобы быть заметными, а вот энергию почему-то сексуальную не включаете, надо включать, понятно, да? Хорошо, так, идем дальше. «Я хочу, чтобы у меня был миллион долларов. Ставлю цели. Написала даже план по месяцам. А он не появляется». Ну, это про миллион долларов. «А вы говорили, что дело в неправильных целях и планах». Людмила Чита. Да, Людмила. Да, вот многие очень приходят и говорят, что вот я ставлю правильные цели, правильные планы. Вот, а деньги не появляются, что, почему, что не так? Ну, друзья, если у вас, вы делаете что-то и у вас нет результата, значит, вы делаете что-то не так. Значит, не такие правильные цели, не такие правильные планы. Значит, что касается постановки целей, ну, я, конечно, этот вопрос могу долго рассказывать. Но давайте чуть-чуть зацеплю, потому что это важно, важный момент. Вот, когда у человека цели нет, на латых их тело не пойдет. Значит, смотрите, что такое правильные цели? Ну, какие они правильные, какие могут быть неправильные? праведные, неправедные. То есть, что такое правильные цели? Правильные цели, ну, то, что я вот для своих студентов, для своих учеников даю, например, там, в мастер-группе, которая у нас стартует в январе. Мы там это будем все разбирать, конечно, по косточкам. А сейчас я вам просто расскажу, <coughs> расскажу коротко о том, вот, что такое правильная цель. Правильная цель, она должна, как и любой предмет, как и любое событие, правильное и неправильное, мы как-то оцениваем по каким-то критериям. Ну, например, если у вас котлета какая-то, вы ее поджарили, какой критерий будет правильный? Ну, если она вкусная, да, то это скорее всего правильный. Но если она вкусная, но вредная, там какие-то ингредиенты, то это будет неправильная котлета. Но для кого-то она будет правильная, потому что вкусная. А для, -то, для кого-то должна быть она правильная, должна быть из полезных веществ. А может быть она и не очень вкусная, да. Вот. Но зато она правильная вот, с точки зрения пользы. Понимаете, о чем я говорю? То есть для каждого человека это критерии свои. И вот когда вы ставите цели, как правило, там какие бывают ошибки? Ошибки? Ну, не ошибки, а неведение это называю. Ошибок нет. То, что вы делаете, вы кристально, безошибочно все делаете в меру своей компетентности. Ну да, вы так представляете, вы так и делаете. Не потому, что вы... Э, там, плохие какие-то, глупые, да, или там, недалекие, а просто в меру своей компетенции, как говорится, э, пессимист — это хорошо информированный оптимист. Когда его информировали, он сразу понимает, что что-то не так. Так вот, э, что с целями не так? Э, вот пишет, хочу, чтобы был миллион долларов. Ну вот, э, миллион долларов когда? Некоторые говорят, я поставила себе цель через 3 месяца, чтобы миллион долларов был, прошло уже 3 года, а миллиона нет. Почему? Я же поставила правильную цель, поставила дату, поставила размеры. Но есть еще определенные критерии. Например, есть система по оценке целей, такие категории SMART, так называют. Так называемая. Вот там, значит, что цель должна быть достижимой, цель. Ну, там много ну, например, миллион долларов за три месяца, если этот человек зарабатывает 200 долларов в месяц, и миллион через три месяца, то есть это будет неправильная постановка. Почему? Потому что есть определенные критерии, и вот, вот 200 долларов, которые этот человек сейчас зарабатывает, и миллион долларов да, во много раз отличаются. А Я вам скажу так, что каждая денежная сумма, она обладает некой энергией. Некой энергией. И, например, как правило, люди мечтают миллион завтра, те, которые не держали и, и 10 тысяч в кармане или в руках. Своих не было никогда денег таких. Как правило, они мечтают об огромных суммах, и даже не понимая, что эта сумма их может убить. Поэтому надо все делать постепенно. Как говорил Авицена, ну помните такой, да? Древний, древний доктор, вот Парацельс его еще звали. Он говорил следующее, что э, э, лекарства и яд отличаются количеством. То есть, что в небольших количествах может быть лекарством, в больших количествах может быть ядом. То есть, отличается количеством. Так, так здесь э, с деньгами то же самое происходит с денежной энергией, когда они говорят миллион, и не получается. Почему не получается? Ну, я вам скажу так, что если вы все делаете правильно, если вы правильно ставите цели, правильно прописываете планы, то реально удваивать доход за 3-4 месяца. Я сейчас имею в виду доход, который, ну вот, там, 100, в среднем 100 тысяч и меньше рублей. Когда там больше 100 тысяч, там немножко другая технология. Ну вот, до 100 тысяч рублей, если вы а, получаете доход, то реально за 3-4 месяца его удвоите. Конечно, это относится к тем людям, кто, а, а, ну, у них свое дело или самозанятые. Если вы, например, наемный работник, то вам никто не будет два раза больше платить. Никакой хозяин не будет вам 100 раз платить, никакого миллиона к вам не придет, если вы работаете в аптеке, в аптеке уборщицей а хотите миллион долларов через три месяца, то а, нужно менять сферу деятельности. Да, понимаете, да? Но а, принципиально, вот смотрите, есть вопросы, например, по удвоению. То есть как разобраться вот с этим вот а, очень модно там удвоим доходы. То есть а, вроде удвоим это просто, но есть а, опять-таки определенные критерии, которые помогают вам это сделать, а которые мешают. Так вот, что касается постановки целей. Люди часто выбирают даты, надо обязательно, чтобы было время привязано. Обязательно, то есть когда вы собираетесь это сделать. Ну, Например, если вы собираетесь выходить замуж, вы говорите там через год, там, допустим, 1 января там, 2021 года, я уже буду замужем, там, вот, или у меня свадьба будет так вот, когда вы планируете. А почему-то денежные вещи люди не планируют. Опять-таки, вы знаете, вот сейчас пришла такая аналогия со свадьбой, да, вот вы к свадьбе готовитесь, например, что надо там, позвать гостей, заказать торт, заказать там ресторан, чтобы хватило мест, посмотреть, сколько будет приглашенных, напечатать приглашения. то есть вот это все, вот эти шаги сделать для того, чтобы оно состоялось. Я уж не говорю о том, чтобы мужик не сбежал, пока он будет ждать это. Или не испугался, что им столько всего надо много сделать, чтобы эта свадьба состоялась. Понимаете, да? А почему-то люди думают, что в бизнесе она вот сказала, что вот миллион через три месяца, и он, и он случился. Не случится. Нужно обязательно каждый шажок прописывать. Это называется план. План достижения цели. Есть правильная цель с определенной датой, а есть план достижения. То есть, некоторые план достижения пишут какой? Первый месяц 100 тысяч, второй месяц 200 тысяч, третий месяц 300 тысяч, через год миллион двести. Все, не, не работает такой план. Это план не по цифрам, друзья. Вот Многие вот, план составляют по цифрам, цифры, цифры. Надо по действиям и по результатам. Вот главное, главный заскок. Когда вы прописываете цели и ставите планы, просто от балды, почему, спрашиваю, миллион долларов, когда я спрашиваю, говорю, почему миллион, почему не 900 тысяч и не миллион 200 рублей, говорит, ну цифра красивая, понимаете, то есть цифра красивая, это отвязано, да, оно вам надо, красивая цифра вам ничего не даст, дорогие друзья, да, толку никакого не будет в красивой цифре, если вы ее не достигнете. Я таких называю мечтателей, у которых 100 миллиардов евро до неба, завтра. Так, загляну-ка я в чат, дорогие мои, что вы тут мне пишете, что хорошего пишете мне. Так, чатец. Так, так, так. Да, если мужчина хочет. Так, вопросы давайте вот так. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, пишет Алена. Можете ли вы поделиться ритуалом новогоднюю ночь, который делаете сами, либо который привлечет новые возможности, денежную удачу? Не сейчас. У нас сейчас разговор о другом. Так. Хорошо. Ну, э, э, я верю, что вам все понятно. Я перехожу к вопросам дальше. Вот дальше вопрос, еще тоже очень интересный вопрос. Ну, друзья, я в конце нашей встречи коротко расскажу про мастер-группу. Как раз вот эти все вопросы, там мы разбираем и с целями, и с планами, и с энергиями, и с кармами. Вот. Поэтому кому будет интересно, сейчас так, примерно через час где-то, ну минут через сорок. Уже. Но вопросов еще много, еще на те вопросы, которые у вас тут есть, я отвечу. Итак, вопрос следующий. Здравствуйте, я пенсионерка, живу на кредитах. А что делать? Живу в районном центре, работы с хорошей зарплатой нет. Для пенсионеров можно найти работу только не выше 12 тысяч рублей. Пробовала работать на двух работах, но в моем возрасте уже тяжело. Пробовала и пробую различные практики тоже. И мышление у меня не бедного человека. И окружение не из Вот откуда могут упасть деньги на голову в данной ситуации? С уважением, Аля из Татарстана. Так, ну здесь вот окружение не бедное, пенсионерка, живет на кредиты. Смотрите, что я могу сказать на эту тему. Опять-таки, все зависит от того, какие у вас стоят цели. И зависит от того, как вы пропишете план достижения. Но, опять-таки, если у вас уже возраст не позволяет там, работать день и ночь, то нужно выбирать сферу деятельности такую, чтобы она позволяла вам работать столько, сколько вы можете, по, в зависимости от состояния здоровья. И уже из этого критерия исход... да, богатое окружение, но это надо использовать, надо использовать административный ресурс. И окружение богатое тоже надо использовать. Почему? Потому что вращаясь в окружении, когда у вас там вокруг богатые, вы получаете в свою жизнь новые возможности. И их, этих возможностей, как правило, много. Как правило, этих много, только их надо научиться замечать, эти возможности. Почему так? Почему так? Да потому что, когда вы, например, ну опять-таки, что значит окружение? Вы где-то работаете, если... Это уборщица в банке, понимаете, да? Она тут не пишет, наемная на работник или а, вот она пишет, а, можно найти работу, только 12 было работать на двух работах. А, то есть не, не в ту сторону, не в ту сторону. А, я вам скажу так, однозначно, что если вы хотите получать доходы а, соразмерно с вашими желаниями, нужно открывать свой бизнес. Нужно открывать свое дело, нужно заниматься каким-то своим, своим бизнесом, понимаете? Почему? Потому что, ну, на наемной работе, чтобы пройти карьерную лестницу, нужны годы, годы, годы, годы, начиная от менеджера, заканчивая топ-менеджером, и то не каждый туда попадет, понимаете, да? Можно сидеть одним менеджером 20 лет на одном месте, и зарплата сильно не изменится. Ну, друзья, ведь вот представьте себе, что вы владелец бизнеса и у вас есть, допустим, 100 человек, коллективчик, вы им платите зарплату, вот представьте, если вы такой добрый и говорит, давайте-ка я увеличу всем в два раза зарплату, увеличили, и что тогда станет с прибылью, ее не станет, поэтому... Как правило, когда вы наемный работник, вам хочется, чтобы вам платили зарплату. А когда это владелец бизнеса, он хочет, чтобы за э, вот ту работу, которую для него надо делать, делали за минимальные деньги, максимального качества. И вот здесь нестыковка. Я знаю, что разными эзотерическими э, вещами можно сделать так, что зарплату, э, ну, зарплата увеличится, но... Ну, мы делали там 20% максимум, 20-25 это максимум, то есть больше никак. Это уже надо там изгаляться очень сильно. Есть разные методики, которые за счет энергетики там позволяют это сделать. Но опять-таки надо работать, надо себя проявлять, надо себя показывать. Можно и карьерный рост и так далее. Но карьерный рост это долго. Вы не можете сразу стать из какого-нибудь там помощника кладовщика а, сразу директором компании если вы работаете у кого-то почему не можете потому что а, есть определенные энергетические вещи какие а, каждый раз когда вы переходите на новый уровень а, это связано с повышением ваших внутренних энергий то есть а, Переход на новый уровень означает, что вы теперь готовы управлять другими объемами энергии. То есть, когда вас из помощника дворника перевели в старшие помощники дворника, потом в заместители дворника, то есть, это вот энергия, а потом вы стали дворником аж целым. То есть, вот это вот такой рост, это рост энергетический. Это как в школе как первоклассники, они изучают, ищут, там, пишут палочки, кружочки, там все вот эти дела делают. И получается, что во втором классе у них уже другие там какие-то, новый уровень. Растут их возможности, в том числе и энергетические. То есть у них мозги начинают работать лучше, ручки уже там привыкли писать. Третий класс, четвертый, пятый, шестой, восьмой, девятый, десятый, там у кого-то одиннадцатый и пинком, все, иди. Иди живи как, дальше, да. как хочешь. Понимаете, о чем я говорил? То есть здесь вопрос в чем? Вопрос в том, какие опять-таки цели стоят. Вот если пенсионерка говорит, да, пенс... какие там цели? Да, надо, чтобы цели совпадали с вашими возможностями, да? Аля из Татарстана. Понимаете, да? То есть вот... Вот это надо, надо тоже. И когда вы ставите цели и прописываете планы, надо это все учитывать, дорогие друзья. Если вы это не будете учитывать, то у вас это никогда не придет. А это надо учитывать правильно, надо строить сразу систему. Вот меня тут просят, говорят, вот у меня есть там моя дочь, помоги, она там занимается картами Таро. Я говорю, ну я ей помогу, сейчас мы ей там это... Ну, это одноразовая такая, ну, как бы прорекламирую я у себя в соцсетях, ну, получено там свои 100 тысяч рублей, а дальше что? А дальше ничего. Надо строить систему, надо учиться, надо собирать своих клиентов, на, надо выстраивать систему обязательно, друзья. Поэтому, если у вас система не выстроена, а я знаю, что у многих, которые сюда пришли, система не выстроена, то ее надо строить, строить, начать, например, с моей мастер-группы. В конце я про нее расскажу. Как раз вот мастер-группа, она и заточена на то, чтобы выстроить систему, а вы потом сами увидите, каким образом ее строить. Индивидуально. Хорошо, идем дальше. У меня, я вопрос читаю, у меня конкуренты забрали всю прибыль, прям забрали, пришли с вилами, значит, и забрали всю прибыль. Ну, как ну, как написано, у меня конкуренты забрали всю прибыль, и теперь мой магазин перестал давать деньги. Только одни затраты с ним, я не знаю, что с этим делать, помогите. Урьяна, Калининград. Что значит забрали прибыль? Они не могли забрать вашу прибыль. У вас прибыль упала. Почему упала? Ну, как правило, это происходит потому, что есть такое слово конкуренция. Если у вас там был магазин, а там построили пять таких же, то понятно, что у вас прибыль упала. И что с этим делать? Ну, первое, что напрашивается, уничтожить конкурентов. Как уничтожить? Ну, сжечь, да, например. там Или как-то их... Ну, вы, вы, вы понимаете, это как гидра. Сколько вы не срубаете, свято место, сколько голов вы не отрубите, вырастут новые, да. Вот Боролись-боролись с этим чудом, а у него вырастают новые головы. То есть этих конкурентов как-то загасили, придут другие, третий, пятый. То есть здесь не так, э, стратегия не та, не надо с ними бороться, нужно их сделать своими союзниками конкурентов. Например, выбрать такую нишу, которую ни один из конкурентов не делает, понимаете. А еще высший пилотаж, сделать из конкурентов клиентов. Если у них магазин, то откройте оптовый склад продуктов, да, например, и они же у вас будут покупать и продавать. ну, то есть, принцип понятен, да? Это высший пилотаж, конечно, сделать из конкурентов клиентов. Вот я всегда вспоминаю, у меня когда-то давно была дама в небольшом районном городе, там меньше 100 тысяч населения, не помню уже давно это было, лет, лет может быть, 8 назад, вот, у нее была парикмахерская, ну, не, не, не барбершоп, как сейчас, а просто обычная парикмахерская городская. Вот, у нее было все хорошо, там женские прически, все это, то, то, то, то. но потом построили, настроение таких вот всяких салонов, как раз вот понимаете, да, там, в районе 2010 года, все вот это, расцвет вот этого всего дела, вот маникюр, педикюр, там все эти дела, вот, Настроила, настроили там конкурентов и все. А у нее все просило, она жаловалась, пришла на консультацию ко мне, говорит, что все очень плохо, все конкуренты, вот, что с ними делать, я не знаю, вот. Ну, я ей рассказал, что надо делать, и мы с ней сделали следующую технологию, но это, она у меня работала в личном коучинге, то есть я у нее был личным наставником тогда. Вот, и мы разработали с ней такой план, что мы сделали. Но я ей говорю, что высший пилотаж, это когда вы своих конкурентов делаете своими клиентами. Она говорит, как это сделать? Я говорю, ну что вам нужно? Начали выяснять, что нужно для, там еще 5 или 6 парикмахерских, парикмахерских что для них нужно. Выяснили, что надо точить инструмент. Да, я говорю, возьмите пенсионера какого-нибудь, научите его. или Найдите мужичка, который там сможет сделать, затачивать профессиональный инструмент профессионально. Вот, она открыла такую небольшую мастерскую, э, и туда начали носить профессиональный вот этот инструмент. Все эти затачивали у нее, стали ее клиентами. Вот, что мы еще сделали? Мы, я говорю, ну, город небольшой, я говорю, у всех э, вот эти салон красоты, никто не говорит парикмахерская, да, цирюльная. Сивильский парикмахер, да? Вот я говорю, а что надо сделать? Надо сделать организуем конкурс стилистов. Да, и самых лучших возьмем на работу. И она организовала там, по-моему, два за год-два конкурса организовала такое соревнование стилистов. Вот, она как у нее там ну, у нее площадь позволяла, скажем так, у нее там, ну, с тех времен, когда была еще перестройка когда все это можно было прихватизировать нормально. Вот у нее были там площади, на которых она вот это все сделала, сумела, и взяла себе, у нее там стал в городе лучший салон, потому что вот и конкурсы там, ну, то есть вот этим вот, понимаете, да? Ну, прошло много лет, сейчас я не знаю, как там все это. Ну, понятно, что рынок поменялся, но в тот момент было так. И каждый из вас может тоже найти, найти, каким образом можно сделать, из ваших конкурентов ваших клиентов. И мы, знаете, что... Если кто-то сейчас вот, я такую мысль хорошую придумал, если кто-то сейчас здесь вот прям придумал, как ваших... даже если это будет полуфантастическая какая-то идея. Если эта идея прошла, напишите эту идею, как ваших конкурентов сделать вашими клиентами. Вот что можно было сделать. Ну, даже если почти фантастическая, просто напишите сюда в чат, и мы посмотрим, вы увидите, что на самом деле это все выполнимо. То есть, сейчас мы говорим о чем? Что нужно трансформировать свое мышление. Понимаете, да? То есть, есть много идей, многие ко мне приходят. Вот буквально несколько месяцев назад ко мне приходил на консультацию владелец, человек, который, владелец фабрики игрушек в Подмосковье. Ну, у нее там не то, что фабрика, э, там два цеха производит мягкую игрушку. Что, все в запустении, говорит, Китай нас задолбал, все, ничего не можем. Алиэкспресс рулит, все. За три копейки люди покупают, а нас на мощности стоят. Вот, пришел на консультацию. Вот, и мы с ним буквально за один час разработали стратегию, каким образом ему выскочить. Вот, да, и он выскочил. То есть, э, начали придумывать, что, э, значит, ну, так как у меня бизнес мозги, э, я сразу начинаю придумывать, вот, что можно сделать из того, что есть. Значит, я сразу начал думать следующим, что у него есть, э, вот, станки, которые делают что? Ну, как минимум шьют, да, как минимум шьют какие-то меховые штуки, какие-то, может быть, небольшие, там, еще вот, Uh, ну, игрушка мягкая, да, из чего они там делают, как минимум у него материал есть из чего шить, профессионалы, которые этим занимаются и так далее. И начал, uh, мы uh, с ним сели, и я ему подсказал, какую продукцию можно делать. Получилось, что можно и в медицину делать, и в туризм можно, и, uh, и постельное белье даже шить, почему нет. Вот, эксклюзивное, да, там какие-то дорогие, и, и, и из каких-нибудь как это называется, из крапивных волокон, там, или еще какие-то лен, там, еще что-то. Вот делать вот такие штуки, эксклюзивные на заказ. Там же они рисуют, там же можно все это, э, как это называется, шокография, там, все, что хочешь. Все это есть у него, станки все есть, только делай. Вот, и мужик в шоке был просто. Он говорит, а 20 лет работал, даже что-то не задумывался, что можно не обязательно игрушки выпускать. А, так как оборудование есть и есть востребованное, Вплоть до того, что медицинские всякие шины, знаете, вот эти вот, которые носи руку сломал, там, вот эти вот, вешать и прочее. Ну, то есть, много таких штук. Я говорю, понимаю, конечно, там сертификаты надо, еще что-то, но а, идей целую кучу накидали, и он начал, значит, а, ушел такой радостный. Вот. Начал действовать. Так, сейчас я в чат загляну. Может быть, кто-то уже... Так, может быть, кто-то уже написал, да. Так. Что-то не зря попрощались. Что-то. Так, спасибо. Буду строить Леон. Так, а можете ли вы поделиться? это? А, то есть никто пока ничего не написал. Понятно. Хорошо. Вот. Итак, друзья, что мы делаем? Что мы делаем дальше? Ага. Что мы делаем дальше? А дальше мы с вами идем и продолжаем наше, наше значит, ага. наше занятие. Итак. Что у нас по плану? По плану у нас следующий вопрос. С этим понятно, да, с конкуренцией? Так, уважаемый Игорь, нет ни на что сил, даже не знаю, что делать. Я постоянно вялая, ничего не хочется, а раньше все само получалось. Мне уже 50 лет, и что будет дальше, мне страшно. Галина Красноярск. Ну вот... Э -э -э -э -э -э. Нет сил. Что с этим делать, если нет сил? Дорогие друзья, давайте я вас попрошу следующее сделать. Напишите, пожалуйста, в чате, вот когда у вас нет сил, что вы с этим делаете? Вот Какими способами вы пользуетесь, когда у вас нет сил? Напишите, пожалуйста, когда у вас нет сил. Какими, вот, что вы делаете для того, чтобы как-то силы, энергии поднять? И после того, как вы напишите, я вам расскажу, что с этим делать. Да, у нас сегодня такой вот вечер ответов на вопросы. Прикольный, да, мне самому прикольно. Вот, угу. вот. значит, когда нет сил, что надо делать, дорогие друзья? 50 лет, возраст и так далее. Напишите, пожалуйста, в чате, чтобы я видел, что... Что, Как вы с этой задачей справляетесь. А потом я расскажу, расскажу что называется, то, чего я делаю. И то, что я вам могу рекомендовать на эту тему. Так. Ага, хорошо. Так вот, друзья. Значит, для того, чтобы... Так, читаю, езжу на природу, на море, у нас оно рядом. Но это хорошо, конечно. Это все, конечно, хорошо. Вот. Но помимо того, что, да, иду в батутный центр и прыгаю, чтобы зарядиться. Хотя мне 61 год. Ну, нормально. Если здоровье позволяет. Так, Светлана, еду куда-нибудь в путешествие, на прогулку. Это дает мне энергию. Да, друзья, это отлично. Но э, отлично. Сейчас я вам дам инструментик, инструментик который вам поможет э, с этим разобраться. Вот э, смотрите, когда что-то э, что не получается, что я делаю и рекомендую своим, э, своим клиентам. Так, Татьяна, бывает, что на работе использую за 2-3 человека. Надо заняться тем, чем хочется. Я рву листы с записями и бросаю их куда попало. Можно пиво с друзьями. Понятно. Значит, смотрите, что я вам рекомендую сделать в этом случае следующее. Вы просто берете и пишете список, что вам дает энергию. Пишите список. И я рекомендую своим клиентам, обычно у меня в индивидуальных занятиях прописывают списочек такой, 21 позиция от чего меня прет, что мне дает энергия, у кого-то там шоколадные конфеты, кого-то поход в кино, прыжки на батуте, там пишут, заработать денег, хожу в лес гулять, общение с природой, прогуляться, принять душ контрастный, надо заняться тем, чем хочется, то есть, спасибо, друзья, спасибо, видите, что много, много чего интересного, вот, отлично, иду, ищу способ мотивации, звоню сестре и начинаем разговоры, и доходим до юмора, обхохочемся, энергия при расставании плещет через край, у нас с ней чувство юмора воспитала мама. Ну, смотрите, открываю вам секрет, то есть вы прописываете список а, тех вещей, от которых у вас приходит энергия, да? У каждого своя манера, кто любит арбуз, а кто офицера, да, как говорил Кузьма Протков. А, прописали этот список, и в этом этот список надо поделить на тот, который вот есть быстрые, а, быстрые события, или то, что вы можете сделать, есть медленные, есть долговременные. Ну, быстрые какие, там, съели шоколадную конфету, уже получала, да? позвонили сестре, уже что-то среднее, и, и, и, и длинное, например, заработать денег. То есть заработать денег, ну, сложно за 5 минут. То есть надо что-то вот, или там, продумать мотивацию, это может быть среднее. Понимаете, да? То есть получается, когда у вас настроение какое-то испортилось, нет энергии, какая-то вялость, вы просто открываете этот список и смотрите, что вы прямо сейчас можете из этого списка сделать. Почему так, друзья? Почему так? Да потому, что это э, вот такой инструмент, которым я все время пользуюсь. У меня список есть. Вот. И, э, как правило, человек, когда вот в прострации, когда энергии сил нету, э, он не знает, ни о чем думать не хочет. И у вас э, ни о чем думать не хочется. А когда открыли список, начали его читать, даже просто вы прочли этот список, что он дает энергию, вам уже лучше стало. Нормально? Вот. Поставьте, пожалуйста, семерочки, если вам вот такая методика прям вот показалась интересной. Что просто начните использовать такой метод. У меня много таких методик, конечно. Так, еще способ мотивации. Да, спасибо, вижу семерочки. Спасибо, друзья. Видите, что, в общем-то, мы с вами на одной волне. Мы с вами на одной волне. Угу. Отлично. Хорошо, а, вот видите, то есть, да, все работает, вот это, вот эти такие инструментики, так на, у меня нет энергии, это значит надо отдохнуть обязательно и желательно на природе. Да, спасибо за семерочки, ну теперь вы знаете, что с этим делать, теперь вы знаете, дорогие друзья, что с этим делать. Просто берете, прописываете, у вас есть инструментик и вы с ним уже работаете, вот. Конечно, опять-таки, я вам говорю, что надо выстраивать систему, чтобы у вас таких моментов было как можно меньше. Понимаете, да, чем меньше у вас будет таких моментов подобных, тем лучше у вас будет настроен процесс. Потому что люди, которые заняты делом, у которых все распланировано, у которых все это вот идет, им не надо некогда, что называется, некогда болеть, некогда уставать, ну, ничего не, когда, ну, вот как бы работаем и работаем, не до этого. То есть нет времени на то, чтобы как-то там... Ну да, идут годы, идут годы, мы моложе не становимся, сил становится меньше, да, хоть как там не качай, все равно возраст дает себя знать. Тело, оно, это не автомобиль, купил новый и все. Ну, может быть, когда-то будет такое. Так, Надежда пишет, что валяюсь в постели. Понятно, да? То есть вот с этим теперь вы знаете, что надо делать. Вот с этим вы знаете, что надо делать. Итак, э, а мы все-таки же э, продолжаем. Продолжаем так, где у нас? Так, так. Дальше. <coughs> а, дальше читаю вопрос. Зоя пишет, что обычно не хватает человеку нормальному? Может быть здоровье, или денег, или счастье, а может чего-то из этого два, а скорее всего три компонента. Ну вопрос такой, что обычно не хватает нормальному человеку, здоровья, счастья? Как бы. Ну Зоя, я не знаю, чего вам не хватает конкретно. Лучше вопрос ставить не так. Ничего мне не хватает, а что бы я хотел получить, чтобы мне было хорошо, понимаете, то есть с ног на голову, опять-таки, видите, трансформация мышления, и вот когда мы э, с ног на голову ставим эти вопросы и получаем следующее, что обычно чего не хватает человеку нормальному, ну, как это нормально, а чего вы хотите, чего не хватает, это ладно, а чего вы хотите, Видите, речь не идет о том, чего вы хотите, а речь идет о том, что чего-то нормальному не хватает. Кому-то что то не хватает, да, чего в ступе не хватает, как говорил известный юморист, не хватает хлеба, да, Хазанов говорил, чего в борще не хватает, хлеба. Вот так и здесь. Нужно, смотрите, переворачивать это, трансформировать, что не искать, чего там плохо, а искать, от чего мне будет хорошо. И что этому мешает? А ничего, кому-то там, обычному человеку. Ну, Видите, я вначале вам говорил про то, что многие вопросы формулируют непонятно как, непонятно для чего это все. Понятно, да? Так, дальше. Если я, это вопрос следующий, если я не хочу отдавать долги, что мне за это будет с точки зрения болезней? Михаил Канада если я не хочу отдавать долги. Ну, если вы не хотите отдавать долги, ну, кто же вам, кто же вас заставляет отдавать? Не отдавайте. Но с точки зрения здоровья, ну, если вас посадят в тюрьму за это, ну, опять-таки, видите, непонятно, что, с точки зрения болезни и так далее. Наверное, здесь, скорее всего, Михаил имел в виду кармические последствия. То есть, если чего-то не делать, ну, долг, он может быть денежный, может быть родительский, может быть там еще какой-то отцовский долг там или там сыновний долг там всякие долги их много они связаны тоже и с кармическими долгами и если этого не делать то пространство вам все равно покажет что вы что-то делаете не так где-то как-то чего-то у вас что-то не так понимаете да то есть вам что-то это вот даст о себе знать либо на здоровье очень часто и как правило как правило, в болезнях это, да, человек начинает болеть, начинается болезни, вот есть такие случаи, когда человек чем-то, что-то болит у него, что-то, но он не поймет что и не могут поставить правильный диагноз, что происходит. Здесь надо искать более глубоко, надо смотреть, надо диагностировать, смотреть, что же происходило в его жизни, чтобы найти вот этот так называемый триггер, то есть триггер, причину, что переключить, чтобы все заработало нормально. Вот. В мастер-группе в нашей мы, конечно, эти тегеры легко находим. Так, вопросов еще много осталось. Ну, давайте продолжаем. Продолжаем. Значит, вопрос длинный. Как правильно управлять своим коллективом? Хотелось бы соблюдать дистанцию, но не совсем получается в силу своего характера. Мой партнер по бизнесу такой же добрый, как и я. Все добрые. Но я боюсь всех посадить на голову, ну, имеется в виду, на шее, наверное. Потому что у нас в Армении э, все, все реально озабочены, у каждого свои проблемы в семье. Но не могу по своим возможностям помогать каждому по мере сил. Иду на понимание, ну, не только в Армении реально озабочены, везде такие люди есть. Так, дальше. Еще меня беспокоит один человек в коллективе, который сам по себе берет на себя руководящие позиции, воспользовавшись моим отсутствием в связи с болезнью матери, меня очень волнует ее состояние также, у меня, как у меня сложится жизнь, как будет проходить развитие бизнеса и как я могу справиться со сложившейся ситуацией, так как окончательно еще не сформирован коллектив, уйдет ли от нас добровольно тот человек, действие которого меня настораживает из-за его решительности амбициозности, направленной на удовлетворение скорее более личных интересов интересов коллектива в целом? Надеюсь, вы меня поняли. Спасибо. Буду ждать. Не подписано. Кто? Ну, ладно. Вот. Значит, что касается управления коллективом, что касается вот человеком, который берет там на себя ответственность. Если вы владелец, если вы владелец, то что вы делаете? Вот когда вы управляете коллективом, нужно понять, каждый человек в этом коллективе он для чего у вас работает. То есть надо поговорить по душам, если у вас не так их много. Или хотя бы с ключевыми, если у вас несколько сотен человек, то тогда с ключевыми людьми, которые являются, ну, которые транслируют ваше мнение и, ну, управленцами, с управленцами, с начальниками, со среднего звена, с, с менеджерами с управленцами, короче, с теми, кто... Если у вас мало людей, то надо поговорить по душам со всеми людьми и понять, чего они хотят. То есть зачем они пришли, зачем они у вас работают. И есть специальные методики, которые позволяют этих людей мотивировать. Ну, например, вы выяснили, что у кого-то там болеет там, какой-то родственник. И тогда вы будете знать, что важно для этого человека. И вся мотивация будет направлена на то, на что? Чтобы этот человек, допустим, который у вас работник, работал так хорошо, чтобы заработал денег, и этот родственник вылечился. То есть вы задаете вопрос, а как ты при помощи нашего бизнеса можешь э, достичь того, что твой родственник будет здоровым? То есть задавать такие вопросы, чтобы, связывая свой бизнес, ваш бизнес, с тем, что работнику самому надо. У кого-то там кто-то машину хочет купить, кто-то квартиру, кто-то еще что-то, кто-то еще, кто-то хочет путешествовать. И вот надо понимать, что каждый хочет для себя. И потом, может быть, найти... Ну, это, конечно, все. Мы делаем работу с командой на индивидуальных занятиях, которые я провожу. Вот, индивидуальное сопровождение. Вот, провожу. И в этом сопровождении... Мы разбираем конкретно ключевых людей и смотрим, как их можно мотивировать. Что происходит и каким образом, что им говорить. Сейчас пока я вам так общих набросал идей, чтобы вы понимали, что ну, первое, что надо сделать, это надо понять мотивацию. То есть ради чего этот, этот человек работает у вас. То есть что его держит. Может быть ему близко к дому, да, просто. Нравится мне две девушки. Одна красивая, а вторая живет в соседнем подъезде, да. Так и здесь. Надо понять мотивацию этого партнера вашего или работника. И тогда уже работать с ним индивидуально. То есть эту мотивацию подогревать. И связывать эту мотивацию с тем, что он делает конкретно в вашем предприятии или в вашем бизнесе. Ну, здесь наемной работе. Понимаете, да? То же самое и с партнерами по бизнесу, точно так же. Когда вы работаете с партнерами, надо понимать, во имя чего они работают. Они хотят денег заработать, хотят там, близко к дому или еще какие-то мотивации же есть, или хотят ничего не делать, чтобы что-то получать. То есть, когда у них есть какие-то мотивации, то они с этими мотивациями и работают. А вы эти мотивации разогреваете, подогреваете. С этим понятно, я думаю, да хотя, хотя длинным был вопрос. Так, а, значит, а, понятно, да? Следующий вопрос. А, как влияет карма на то, что у меня нет денег? Вера, Казахстан. Как влияет карма на то, что у меня нет денег? Ну, имеется в виду, наверное, что? Что по кармическим каналам не поступает денежная энергия. Как влияет? Ну, влияет так, что у вас нет денег. Как влияет карма? Значит, здесь опять-таки, дорогие друзья, нужно обратиться к вопросам диагностики. Опять-таки, надо посмотреть, что происходит, ну, даже если вы, даже если не занимаетесь эзотерикой, если вы не занимаетесь эзотерикой, то эзотерика займется вами, как, да, как про политику. Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется той же самой эзотерикой. Если вы не верите Понимаете, как говорится, любовь есть. Верите вы в нее, не верите, она все равно есть. То же самое эзотерика. Что такое эзотерика? Эзотерика это то, что вы не можете объяснить. Но оно как-то каким-то боком как-то получается и срабатывает. Вот то же самое и с кармой. Что есть карма? Карма, ну некоторые говорят, что это причина-следственные связи. То есть все имеет свою причину. Если что-то сейчас происходит то есть причина, почему так происходит. Если я сейчас вам рассказываю, вы меня слушаете, то есть причина. Например, вам интересно меня слушать. Если было бы не интересно, вы бы ушли. Или вообще бы не пришли, и сказали, пошел-то нафиг, Мерлин, оно, оно нам такое добро не надо. Вот. Вы меня не слушали. А раз вы слушаете, значит, у вас есть какая-то некая причина следственная. То есть причина, что вам интересно что-то узнать или вы задали вопрос о следствии, то, что вы находитесь здесь, под следствием, да? вот, то есть, для того, чтобы понять, еще раз, вере Казахстан отвечает, для того, чтобы понять, каким образом влияет карма, нужно провести специальные мероприятия, специальные, есть и ритуалы, специальные есть практики, для того, чтобы понять, вот, что конкретно у вас, я вам не могу так сказать по двум словам, что у вас происходит. Поэтому приходите на мои занятия, приходите в мастер-группу, вот, и там мы разберем. Дальше. Геннадий. А, мне очень нужно знать, пожалуйста, поделитесь со мной, что бы вы хотели получить в 2020 и далее. Вот это, что хотели получить в 2020 м для какой планеты писать желание? Круглой или плоской? Ну вот, о чем вопрос? Я вообще не понимаю, что это вот такой вопрос странный. Для какой планеты писать желание? Круглой или плоской? Вот. вот это, что хотели получить? Ну, не буду отвечать ничего, не понимаю, про какие планеты идет речь. Заметили, да, дорогие друзья? Вначале я вам говорил про то, что Учитесь правильно ставить вопросы И а, вы тогда начнете слышать ответы А если вот такой вопрос Каков, а, каков вопрос, такой, а, а, таков ответ Знаете, как грузит, Грузите апельсины бочками Да, как писал Астап Бендер Миллионеру Корейка Грузите апельсины бочками Все Так Идем дальше. Вопрос. Не пойму, почему так. Раньше деньги сами шли мне в руки, а сейчас каждый рубль дается с большим трудом. Вроде все делаю правильно, много работаю, обучаюсь. Что со мной не так? Александр Харьков. Александр, ну, что с вами не так? Раньше деньги сами шли в руки. Ну, во-первых, есть такая вещь, которая называется есть макроэкономика, микроэкономика. То есть макроэкономика. Если у вас в стране это Харьков, Украина, вот. если у вас в стране происходит там непонятно что, то понятно, что надо делать что-то вот, в соответствии с тем, что там происходит. Вот. деньги раньше шли, ну если вы работали на барабашова на рынке, да, на барабашке. Я просто в Харькове жил какое-то время, несколько месяцев, почти год в Харькове жил. Я там все знаю. <смех> вот Если там что-то происходит Не так, как вам нравится Значит, опять-таки Нужно прописать Чего вы хотите Александр То есть вы прописать Вот раньше деньги шли А чего вы хотите Сколько денег Что дается с большим трудом И просмотреть Вот то, что у вас есть Вот те направления которыми, С которыми вы сейчас работаете Если они вам приносят только убытки Может быть их надо закрыть Открыть новые Новые, опять-таки, непонятно, принесут они прибыли или нет, но а, а, уже точно, как говорится, хуже не будет, потому что если постоянно у вас убытки, например, а, что со мной не так? А, вот, опять-таки, нужно поставить цель, может быть, вам просто уехать куда-нибудь на другую страну, может, вам надо в Россию переехать и там работать, где есть соответствующие условия. Вот. А, опять-таки, я не знаю тонкостей, о чем вы тут говорите, а, то есть не поймете. Но вам нужно прям сесть и прописать каждую, каждую сферу деятельности. Ну, например, если это бизнес или несколько направлений, вам надо прописать, что у вас есть на сегодняшний момент. Так называемая точка А. Точка А, то есть что на сегодняшний момент, какие доходы, чем вы занимаетесь, сколько у вас времени уходит на это. И прописать точку Б, так называемую, чего бы вы хотели. И вот у вас будет между точкой А... Возница выехал из точки А в точку Б, да, на телеге. И посмотреть вот в этом промежутке, чего не хватает, что с вами не так. То есть, возможно, от вас это не зависит. То есть, есть некоторые обстоятельства, которые, ну, например, там ввели какой-нибудь новый закон или новые налоги, или закрыли банк какой-нибудь, или еще что-нибудь. Вот. Все, и вы не, с этим не можете ничего сделать физически. Вы не можете с этим ничего поделать. То есть вам что надо делать? Либо барахтаться здесь и продолжать терять, либо выбрать какие-то новые направления, вот, как гипотезы и прорабатывать новые направления. Ну, говоря языком простым, искать новые источники доходов. Вот, дальше. Опять. Значит, Мерлин, что делать? Следующий вопрос читаю. Мэрилин, что делать? Деньги ко мне приходят, но какие-то маленькие суммы. Заказчики стали бедными и не заказывают у меня крупных объектов. Я занимаюсь строительным, строительством дачных домиков. Виктория, Сочи. Ну, про Сочи я про строительство знаю. У меня клиентка была, занималась строительством. Я понимаю, что там практически там, э, стройматериалы привозные. И там со строительством какой-то швах идет. Да... Э, Какие-то маленькие суммы заказчики. Ну, заказчики бедными не стали на самом деле и не заказывают у меня крупных объектов. Э, и, ну, я почему говорю, у меня клиентка тоже самая у нее была тоже задача. И мы, не, мы с ней что сделали? А, мы с ней сделали, я ее попросил съездить в соседние области, она в соседние районы. Да, и посмотрела, что там происходит. И вот нашла под строительство, как я понял, где-то в Краснодаре, там ехать недалеко, себе объект, нашла партнеров. Вот, то есть вам надо действовать, действовать, действовать, действовать. Если на этом месте у вас что-то не получается, расширьте сферу деятельности. Да, это будет сложнее, да, конечно, если вы в Сочи живете, там строите, это одно, а если в Краснодаре, это другое. Но зато оно может того, может хорошо сработать. Понятно, да? Вот, с этим все понятно. Вот. вот, собственно, дорогие друзья, я ответил на вопросы, которые мне задавали. Теперь сейчас зайду в чат и посмотрю, что, что вы мне тут написали. Какие вопросы есть. Пожалуйста, дорогие друзья, теперь напишите вопросы, которые у вас есть. Но пока вы пишете вопросы, давайте сделаем следующим образом. Да, пока вы пишете вопросы. Так, интересно, нет силы. Ага, так, так, так, так, так. Вот, а, тогда мы сделаем а, следующим образом. Сейчас я а, вам, а, пока вы пишете, коротко расскажу о том, а, что же а, у меня такая за мастер-группа. Новая мастер-группа, которая, я вам сегодня уже коротко говорил, а, буквально там несколько минут сейчас я расскажу так игорь мерлин ком представляет итак друзья вот мастер группа которая называется конструктор финансового успеха скажу так что мы стартуем 16 января 16 января и что в этой мастер-группе мы делаем эта группа мастер-группа будет идти у нас Значит, и лично каждому участнику я помогу разработать и внедрить индивидуальные инструменты, набор инструментов для того, чтобы увеличить, увеличить денежный поток как минимум в два раза. Вот. Также скажу, почему именно сейчас вы скажете, да вот, Мерлин, Новый год уже нам не до этого, уже скоро будем праздновать новогодние каникулы. Друзья, вот как я считаю, я считаю, что нужно как раз начинать год, стартовать именно, именно с Нового года, не ждать, когда там каникулы идут. Я вот не люблю, когда вот эти каникулы, никто не работает, никуда не достучишься, не дозвонишься, не доедешь. Все отдыхают, все бухают. Ну, бухают не все, но мало кто работает. Так вот, почему именно конструктор и почему именно сейчас? Значит, карта идет под конкретную финансовую ситуацию участника. То есть карта того, что вы на самом деле, вот сейчас ваша карта, ваша личная карта, ну не карта игральная, а карта вот той обстановки, что у вас происходит в жизни в данный момент. Также, индивидуальный набор инструментов вы получите практик и инструкции к действию, это обязательно. Также возможность улучшить все сферы жизни через через деньги, через финансы. Личный финансовый план на год вперед. Понимаете, да? Когда вы вот пройдете мастер-группу, у вас будет готовый план на год вперед. Сегодня много было вопросов про планы и про про эти самые, как называют, про цели, все это мы в мастер-группе делаем. Значит, что конкретно мы будем делать в мастер-группе и чем я могу вам помочь? Я прям расскажу по неделям. Каждой неделе я дал прикольное название, для того, чтобы вы понимали, что там будет вообще происходить. Итак, первая неделя. Все бабы-дуры, только я один Д'Артаньян. В общем, ну... Здесь, во-первых, почему не все желания исполняются, как научиться правильно хотеть, как в действительности обстоят ваши финансовые дела. То есть надо определиться, опять-таки про карту я говорил, помните? Быстрые способы финансовой мобилизации, практики погружения в мечты и сонастройки со вселенной. Другими словами, энергия, она приходит из того, что вы мечтаете. Если вы не мечтаете, если вы не думаете о чем-то, то энергия никогда к вам не придет. А именно вот то, о чем я говорю, надо а, вот, погружаться в будущее, и там вы получаете свою энергию. На второй неделе а, я назвал ее условно «На чужую кровать рот не разевать». Такая есть поговорка. А, здесь о чем? Здесь о том, что а, где находится ваш финансовый потолок, почему он кажется непробиваемым, почему так получилось, что вы сидите и не можете пробиться никуда выше, вот определенный уровень дохода, а дальше никак, никуда, и почему-то, вот кажется, что совсем никак его не пробить. Откуда взять денежную энергию именно вам? Признаки энергетических утечек, почему энергия утекает у вас, откуда это берется, куда что? Да, практики. в практике это, в этом занятии, в этой неделе мы будем делать практику пробуждения внутреннего огня и пробития финансового потолка. Вот, третья неделя, я ее назвал, господи. Так, третья неделя, ты иноват ли с тем, что хочется мне кушать? Помните такую басню? Значит, здесь мы разберем авторскую методику определения финансовых блоков, причины торможения денежных потоков, как определить ограничивающие финансовые убеждения, секреты Мердина по трансформации убеждений. И также будем делать практику снятия внутренних финансовых барьеров. Эта практика очень важная, потому что финансовые барьеры это то, что не дает приходить к вам денежному потоку, дорогие друзья. Дальше, на четвертой неделе. Не смотри, что я худу и кашляю. Здесь мы с вами разберем лайфхаки по созданию устойчивой уверенности в себе. Как сделать негативный опыт неиссякаемым ресурсом энергетики. То есть, э, как превратить лимон в лимонад, что называется. И также э, там у нас будет техника экологической замены токсичного окружения. Вот, э, то есть, некоторые есть люди, которые в вашем окружении, они на вас действуют пагубно. Они разрушают вашу энергетику. И вот мы разберемся, как с ними быть. И также там на четвертой неделе мы проведем практику «Титановый жезл». Это практика о том, как в себе выработать очень мощную уверенность в себе. «Титановый жезл» это об этом. Пятая неделя. «Выменял слепой у глухого зеркало на гусли». Такая пословица тоже есть. Вот. Здесь мы что на пятой неделе, мы рассмотрим алгоритмы создания мышления на миллиард, как определить свои истинные финансовые цели, методики построения иерархии ценностей, признаки навязанных потребностей, практика погружения в истинные желания. То есть многие цели, они навязаны вам. Вот многие из вас, большинство, выполняют те цели, которые вам сто лет не нужны и ведутся на это. Я всегда привожу пример в этом случае, когда вот есть мода ходить в красных высоких сапогах и, там, не знаю, в лосинах пятнистых, в оранжевых, да? Не всем это идет, не всем это подходит по фигуре, там еще почему-то, но вот модные все носят, зачем? То есть это навязанные вещи, как правило, люди на этом зарабатывают. Моду зачем придумали, друзья? Затем, чтобы зарабатывать. Если бы моды не было, мы обходили бы нормально каждый в своей одежде, кому что удобно. А так хочется же следить за модой. Понимаете, да? Это вот на пятой неделе. Шестая неделя. Я назвал, помните, я вам уже сегодня говорил, если он свернул направо, он идет налево. Здесь мы разберем, какая энергия лежит в основе всего и как. Через это связаны все сферы жизни. Сексуальная энергия как денежный ресурс. Практика единения двух лун — это о том, как женская и мужская энергия соединяется. Понятно, да? Седьмая неделя. Увидишь фонтан, заткни его. Дай отдохнуть фонтану. Это э, искусство И. Прудкова. Так вот, <coughs> на седьмой неделе. Мы сделаем анализ имеющихся ресурсов и их монетизации. То есть, говоря языком другим, разберем новые источники доходов, что я недавно вот отвечал на вопрос про новые источники доходов. То есть, каким образом создавать новые источники доходов, где их брать, откуда они достаются. И вы должны понимать, что у каждого из вас будет свой, будет свой список индивидуальных, Своих собственных новых источников доходов, которые вы можете отработать. Вот. И также э, вы узнаете э, про лайфхаки быстрого заработка денег. Сколько нужно источников доходов для безбедной старости, если это старость есть, или для э, нормальной жизни. И также мы сделаем практику, так называемый денежный невод. Денежный невод. Это практика, которая позволит вам, знаете, как невод закинул старик, невод в первый раз, вышел невод с морской травой. Так вот, когда мы забрасываем вот эту, вот эту, делаем практику, к вам начинают приходить идеи про новые источники доходов, и потом уже будет с чем работать с этими источниками доходов. Понятно, да? Так, восьмая неделя. Связей порочащих его не имел. Это проштирлица, помните? 17 мгновений весны. Значит, значит здесь а, мы разберем с вами уже более такие вопросы обширные. Кармические денежные связи. Как их определить? Можно ли очистить и поменять ваши кармические связи? Дальше. Алгоритм построения финансовой стратегии на перспективу. Личный финансовый план на год вперед. Эффективная методика внедрения, практика на закрепление новых связей. То есть то, о чем я говорил, что вы получите новый план на целый год. И по этому плану вы сможете нормально работать. А, теперь хочу сказать, что вот чем мой подход отличается от того, что сейчас есть, что вы уже, наверное, знаете, чему сейчас обучают вообще а, ну, на рынке, как говорится. Вот. Ну, во-первых, как всегда, я даю проверенные техники, которые на стыке, на стыке разных направлений, например, бизнеса, эзотерики, на стыке энергетики и, например, там, каких-то еще бизнес-процессов. То есть вот я постоянно даю на стыке вот эти вот все вещи, такие, ну, мало кто дает, мало кто знает. Ну, есть люди-эзотерики, которые в бубен стучат, есть люди, которые строят бизнес, но, как правило, они очень узконаправленные, я так, как говорится, и то, и другое знаю, и поэтому мне, как бы, ну, для меня инструменты лучше доходят те, которые наиболее эффективны, и я этими инструментами могу поделиться с вами, потому что я их вижу, потому что у меня более, скажем так, расширенное сознание, вот. Также я работаю с причиной финансовых ограничений, а не со следствием проблем. Меняю финансовое мышление через, в основном, через мышление, через энергетику. Через энергетику, различные потоки и так далее. Потому что многие из вас не понимают, почему так происходит, судя по сегодняшним вопросам, которые мне тут задавали. Также выстраиваю устойчивую взаимосвязь денежной сферы и сферы отношений, личностного роста и кармических связей. Тут все понятно. Значит, теперь дошли мы до, то, до того, в чем ценность мастер-группы. Ну, э, ценность в чем? Что вы, в этой мастер-группе, получаете обратную связь лично от меня. Конечно, индивидуальный подход. Конечно, со всеми мы, э, там э, группа будет маленькая. Вот Ресурсное окружение. Это, это означает, что люди, которые которые будут с вами вместе в группе, они так же, как и вы, хотят примерно того же. То есть это, это будет энергетика, что называется, единомышленников. Она будет складываться и умножаться. В чем еще ценность мастер-группы? Продвинутые стратегии и энергетические практики. Мотивация, эмоциональная поддержка, ускоренный профессиональный личностный рост. И также внутренняя кухня с мозгами, много много заниматься тем, что отрабатывает то, что у вас внутри работа с вашим мышлением. Как это все будет работать? Ну, очень много результатов вы получите, и это все будет вот почему так. Значит, группа не более 12 человек, стартуем 16 ян января, занятия будут проходить 8 недель, каждую неделю будет одно Одно теоретическое и одно практическое занятие с обратной связью. Вот. Закрытый час участников в Телеграме. Доступ ко всем методическим материалам и практикам, упражнениям на платформе. Да, у нас там будет много-много дополнительных моих видео. Я вам буду давать отдельно еще, отдельно еще для проработки, ну для продвинутых и для, что называется, если вы хотите просто получить результат это будет вот такой для, для тех кто хочет получить продвинутые результаты я буду давать как обычно дополнительные материалы и вы их можете тоже изучать что касаемо касаемо стоимости участия в мастер-группе стоимость участия в мастер-группе от 45 тысяч рублей за 8 недель в зависимости от пакета значит детали во время собеседования вы можете получить у меня. Значит, я еще раз хочу сказать, что я не беру в группу всех подряд. Сначала будет собеседование, сначала я решу, подойдете вы или нет. Вот. Кого я в эту группу возьму? Значит, эта программа подойдет вам, если вы имеете обоснованное желание увеличить свои доходы минимум в два раза. Если вы осознаете, что что-то вам мешает финансово расти, но вы не можете найти причину самостоятельно. Также я еще возьму тех, кто готов активно работать и менять мышление, идти туда, куда вас ведут ваши желания, если вы готовы. Не все готовы. Вот. Ну и тех, кто доверяет себе и открытому миру. Итак, мастер-группа конструкторов финансового успеха Стартует 16 января 2020 года. Ага, друзья, значит, вы можете написать мне в личку ВКонтакте, можете написать в Скайп. Но напишите на адрес электронной почты, который, который, с которых приходят вам письма. Там специально обученные сотрудники с вами поработают. Но сейчас ваша задача заполнить анкетку и с этой анкеткой поработать. Для чего вообще вот эти мастер-группы нужны? Конечно, я сейчас больше занимаюсь тем, что провожу индивидуальные занятия. Но индивидуальные занятия, дорогие друзья, они не всем, ну скажем так, по карману. А мастер-группа это то место, где вы можете получить ну, почти то же самое. Там тоже много очень индивидуальной работы, но по, по, по деньгам гораздо ну как, более доступным вам, потому что очень многие хотели попасть ко мне на, в личное сопровождение, я не беру, у меня всего несколько человек, да, потому что это занимает много очень времени для меня, много энергии и так далее, вот, поэтому я беру не всех, а в мастер-группе будет возможность получить, получить себе прям импульс, заряд на целый год и получить на целый год, кучу инструментов, которыми вы можете воспользоваться и которые приведут вас к вашим целям. Игорь Мерлин представляет. Так, и Игорь, а можно сегодня будет услышать ваше напутствие на Новый год? Напутствие. Я запишу видео перед Новым годом и разошлю перед Новым годом это напутствие. Вот, хорошо. Хорошо, дорогие друзья, значит, если у вас если у вас нет вопросов, если у вас нет вопросов, тогда, пожалуйста, переходите, заполняйте анкету, кто хочет попасть. Еще бы чуть и проворонило всех с наступающим, порвара. Ну ничего, бывает. Вот, пожалуйста, вот синенькая кнопочка, записаться на собеседование в мастер-группу, переходите по этой кнопочке и вы получите... Получите. Сейчас я знаете, что сделаю для тех, кто для особо одаренных. Вот я сейчас вам выложу в чат свои контактные данные, чтобы вы могли <coughs> написать. И если у кого-то есть вопросы, прям напишите мне лично в скайп. Можете написать. Сейчас, значит, личный скайп и телеграм. Вот, напишите прямо мне в личный скайп и телеграм, вот они, пройдите по ссылке, так, это не то, сейчас, пройдите по ссылке, так, где, где, где, где, так, Так, пройдите по ссылочке, дорогие друзья, и можете написать мне в Skype, либо в Telegram, ага. вот, пожалуйста, вот мои контакты, сейчас я объясню, что я не робот. Можете пройти по ссылке, либо набрать вручную и написать мне, я отвечу вам на вопросы, если у вас какие-то есть вопросы по мастер-группе. Так. Благодарю вас за ваше занятие, Фаузия. Спасибо. Вот Хорошо. А, ну, раз вы просите напутствие, <с> сделаем, сделаем напутствие. Итак, дорогие друзья, значит, а что, а что в новом году, вот как я вижу, вот этот Новый год, всегда что-то привязывают, благодарю с наступающим, там пишут. Да, что, что надо делать вообще в Новом году? Друзья, я вам рекомендую делать то, что вы никогда не делали. И тогда вы получите то, чего у вас никогда не было. И когда вы начнете делать то, что вы никогда не делали, вы получите навыки, вы получите энергию, вы получите силы, вы получите какое-то новое видение. Да, можно спотыкаться, можно там где-то упасть, где-то что-то... Будет не получаться. Но это лишь, э, лишь один маленький какой-то кусочек на пути к вашему успеху. Никогда вы не дойдете до успеха, ни разу не споткнувшись. Всегда приходится спотыкаться. Всегда приходится где-то идти, пронираться сквозь, сквозь э, через тернии к звездам, да, через терновник продираться. Это нормально, дорогие друзья. И для того, чтобы что-то сделать, вот сделайте первый шаг. Сделайте первый шаг, примите решение, что вы в новом году достигнете своих целей. Примите это решение, и это решение будет правильным, потому что это ваше решение. И в соответствии с этим решением нужно выполнять ряд действий. Определенные действия нужно выполнять. И эти действия, они будут связаны, каждое действие будет связано с тем, что вы хотите. Но для того, чтобы определиться, чего вы хотите на самом деле, Нужно с этим поработать, и вот с этим как раз в том числе в мастер-группе мы с вами будем работать, дорогие друзья. Итак, значит, заполняем анкетку. Если вы смотрите это на видео, то под этим видео будет ссылочка на анкету, ссылочка на, на контакты, будет мой скайп, будет мой телеграм, и там вы сможете это все найти. Ну что, дорогие друзья, на этом все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.